Экономия – 990 тысяч рублей. Хорошее вложение в собственную недвижимость со скидкой – миллион рублей. Второй объект – квартира, общая площадь 56 квадратных метров, город Балашиха. Рыночная цена – 5,5 миллионов рублей. Цена покупки – 4 миллиона 125 тысяч рублей. Дисконт – 25%, экономия – 1 миллион 375 тысяч рублей. Квартира на четверть дешевле рынка идеально подойдет как для личного проживания, так и для перепродажи по рыночной цене. Наш третий лот на сегодня – трехкомнатная квартира общая площадь 72 квадратных метра, город Воронеж. Рыночная цена – 6,5 миллионов рублей. Цена покупки – 4 миллиона 225 тысяч рублей. Дисконт – 35%. Экономия – 2 миллиона 275 тысяч рублей. Отличный дисконт для перепродажи, возможно, потребует коллективной покупки. Объект под номером 4. Однокомнатная квартира, общая площадь 34 квадратных метра, город Иваново. Рыночная цена – 2 миллиона 150 тысяч рублей. Цена покупки – 1 миллион 397 тысяч 500 рублей. Дисконт – 35%. Экономия – 752 500 рублей. Отличный бюджетный вариант для небольшой семьи. Хороший дисконт и отсутствие проблем при поиске клиента при перепродаже. И замыкает наш ТОП магазин 40 квадратных метров город Лобня. Рыночная цена – 10 миллионов рублей. Цена покупки – 8 миллионов рублей. Дисконт – 20%. Экономия – 2 миллиона рублей.